Аскорбиновая кислота здесь еще фигурирует, как бы вскочил витамин. Но дело в том, что он имеет самое прямое отношение к проблеме костной ткани. Я поэтому его сюда включил. Пока говорим о аскорбиновой кислота условно, потому что части вот в эти вот комплексы, которые направлены на борьбу с остеопорозом, добавляют именно аскорбиновую кислоту, а не витамин С. Мы с вами обсудим, какая разница. Вот он, она образует хилатные комплексы с кальцием, увеличивает скорость его транспортировки. Я уже сказал, является фактором созревания коллагена, только что сказал, формирование костной ткани, механических свойств. Вот то, что было сказано. Она же участвует в образовании оксипролиновых шивок, так называемых, между фибрилами. И это определяется соответствующими ферментами, они названы, которые зависят от наличия витамина С и иона железа. Лизиновые шилки, которые определяются наличием витамина В6 и иона в меди, кремнием, ну это дополнительно. И вот скрытый дефицит витамина С, а он у 70% населения, Проявляется снижение минеральной плотности кости, развитием латентного остеопороза. А мы страшно удивляемся, когда вдруг непонятно. Причины совершенно ясны. При выраженном дефиците витамина С остеопороз и костные переломы это закономерные симптомы. Вот это нужно обратить внимание, особенно пожилым женщинам, у которых, не дай боже, при каком-то неудачном падении могут возникнуть серьезные проблемы. Заканчивая раздел